Mm. <music> В Московском государственном университете имени Ломоносова в онлайн-формате обсудили университетское образование в рамках международного форума. Участие приняли ректоры ведущих российских вузов, главы субъектов Российской Федерации и представители зарубежных университетов. Главными темами обсуждения стали развитие фундаментального образования, образовательные технологии в цифровом мире и воспитательные методы в университетской среде. На форуме выступил и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он рассказал о важности изучения когнитивных процессов, Результаты таких исследований играют важную роль в образовательном процессе. К сожалению, образовательная практика до настоящего момента не смогла стать в полной мере доказательной. В отличие, от, например, от медицины, где выработаны на сегодняшний день четкие научно обоснованные протоколы лечения тех или иных заболеваний, а практикующие врачи достаточно активно вовлечены в клинический исследовательский процесс, Особенно сегодня это наблюдается период пандемии. А в образовании же мы, к сожалению, имеем иную картину. Здесь проводится крайне мало прикладных исследований на больших выборках, которые могли бы дать достоверный результат. В качестве примера Ильшат Гафуров привел Институт передовых образовательных технологий Казанского университета. Также он отметил, что одной из задач вуза является развитие метакогнитивных навыков у студентов. На уровне университета мы должны как мне кажется, компенсировать недостаток саморегуляции и метакогнитивных компетенций. Так, в Казанском университете с текущего года под руководством известного методолога Петра Щедровицкого в рамках обширной программы а, новых проектов серии образования мы трансформировали традиционный курс философии, который читается во всех институтах университета в курс технологии мышления. Также Ильшат Гафуров отметил, что очень важно изучать вовлеченность студентов в учебный процесс в эпоху дистанционного образования. В завершении ректор Казанского университета выразил готовность вуза делиться опытом и развивать сотрудничество в актуальных направлениях когнитивной науки и практики. Диана Желенкова, Универньюз.